Всем привет сегодня будем делать настоящий турецкий лимонад этот освежающий летний напиток хорошо утоляет жажду не содержит никаких красителей и консервантов его можно смело давать детям необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео подходящую емкость натираем на мелкой терке цедру со всех лимонов стараемся чтобы не попали белые частицы кожуры иначе напиток будет горчить Затем добавляем сахар и хорошо перетираем его с лимонной цедрой. Пока сахар не станет слегка влажным и приобретет желтоватый оттенок. Дальше вливаем в стакан теплой кипяченой воды и размешиваем до растворения кристаллов сахара. Теперь выжимаем из лимона сок. Чтобы получилось отжать его как можно больше, сначала интенсивно с усилием катаем лимон по рабочей поверхности, а затем разрезаем и выдавливаем сок. Чтобы не попали косточки, используем ситечко. Дальше свежевыжатый сок выливаем в разведенный сахар. Добавляем охлажденную кипяченую воду. Размешиваем. И переливаем в графин. При этом фильтруем лимонад с помощью сита или марли. Вот и все. Настоящий турецкий лимонад готов. По желанию, в него можно добавить немного листиков мяты. А также несколько кусочков льда. Готовьте натуральный лимонад с удовольствием и пейте на здоровье. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, оставляйте комментарии и подписывайтесь на наш канал.